Да. мы начинаем наш вебинар, который называется ⁇ комплексы сетевика ⁇ Два прекрасных спикера. Всем привет, да, в записи. Всем привет. И что мы сегодня разберем? Какие темы? Первое ⁇ это установки. Почему у вас не идут продажи? Я надеюсь, вам ремонт мой не помешает, который есть в соседней квартире. Это проверка, скажем так, навшилась, да, получится ли это или нет. В общем. Разберем, что такое установки, как их убрать, для чего вообще они, как они появляются, эти, эти штуки все, почему они мешают вам продажи совершать, в деньгах расти, в отношениях может что-то не складываться и так далее. Это все из-за установок. Мы разберем виды комплексов, которыми страдает сетевик. Их есть минимум, я написала шесть, но на самом деле их гораздо больше. Но мы выберем, выбрали 6 основных комплексов. Вы даже можете у себя заметить из этих комплексов, что у вас откликается и что есть у вас. Выберем, да, то есть мы разберем, почему эти комплексы мешают продажам. Дальше мы разберем, почему вам отказывают люди в бизнесе, это тоже связано с комплексами, и, безусловно, поговорим о инструментах, которые сто процентов дают вам результат. То есть что нужно использовать для того, чтобы люди приходили к вам, именно те люди, которых вы хотите видеть у себя в команде, а не те люди, которые, знаете, разряды залетные, там, что у вас за работа, давайте рассказывайте и так далее, и так далее. То есть вы научитесь с помощью тех вот этих инструментов, которые я дам в конце, быстро подключать к себе реально партнеров в бизнес. <къем> Мы начинаем. Олечка, да. прошу. Это моя тема, поэтому сегодня хочу уже сказать о том, что вкратце, что же такое вообще установки. Очень сейчас модно говорить про проработку, установок, подсознание и вот эта вот вся история. И я на самом деле вот уже три месяца очень плотно изучаю эту тему. Почему? Потому что заметила и по себе, и по ребятам в команде. И вот мы с Яниной очень плотно работаем все лето, общаемся в тандеме, чтобы вот как раз-таки для построения команды, для наших команд найти тот ключ что же движет людьми, <смех> что, где вот эта кнопочка. И помимо того, что, как я ранее сказала, <смех> что мы, например, знаем, какие действия, как делать. Например, наставник тебе показывает ходы какие, да, нужно правильные сделать. Но есть моменты, когда тебя что-то тормозит. И это как раз-таки про блоки, про установки в нашем подсознании. Например, вот смотрите, мы утром просыпаемся и идем там завтракать, идем там утренние процедуры проводим, мы даже не задумываемся, как мы это делаем, потому что у нас уже все сидит под сознанием, отработанные сценарии. Соответственно, точно так же любая ситуация в жизни тоже имеет место э, установкам. То есть все, что происходит в вашей жизни, это благодаря тому, что сидит под сознанием. Поэтому что такое вообще в принципе да, установки? Это вот неосознанные, э, психо... неосознанное психологическое состояние внутри человека, так скажем, которая базируется на определенном опыте, который был, например, в детстве, ну, там, да, будем говорить пока в детстве, вот, то есть в определенных ситуациях у человека сформировывается про понятия как в данной ситуации себя вести поэтому или как в этой ситуации к этому относиться поэтому конечно установки у нас бывают как негативные так и позитивные ну что негативные мы например все многие это знают там у меня не получится очень часто человек приходит заряжается на эмоциях видит лидера залетает начинает развивать сообщество и потом такой: да у меня короче не получится все равно там деньги ко мне не придут с деньгами вообще отдельная история очень много моментов Деньги зло, деньги грязь и так далее и тому подобное. Ко мне а, в команду приходят только без денег, да, то есть это же все, все, что вы считаете, все, как вы думаете, это все ваши установки. Вот. Конечно, есть у людей позитивные установки, такие как «у меня все получится», «у меня самые лучшие клиенты и партнеры», «деньги приходят ко мне легко и постоянно», и еще часто вы слышали, может быть, многие здесь из вас, если кто-то это знает, поставьте там плюсик, как понятие аффирмации, да, раньше было модно пару лет назад, прям, ну, сейчас, конечно, это тоже используют, но раньше прям об этом постоянно везде твердили, аффирмации, это, грубо говоря, тоже позитивное утверждение, которое ты себе э, внушаешь, там, или из серии «я люблю себя», там, да, очень часто какие марафоны по любви к себе, там, приходишь и давай, значит, девушка, каждое утро «я люблю себя», и на самом деле многие смеялись над этим, а по факту это рабочие схемы, Точно так же и здесь. Поэтому для того, чтобы нам с вами дальше начать сейчас, Янина будет говорить про комплексы сетевика, необходимо еще понимать: и я буду давать э, комментарии как раз-таки, откуда эти комплексы, почему они появляются, и какие установки, ситуации на это влияют, и как с ними надо работать. Поэтому, Инин, теперь твое слово дальше. Да, давай. Будем рассматривать. Я подобрала для себя шесть. Да шесть. Uh -huh. да, шесть установок, которые я наблюдаю... Ну, не установок, я могу назвать это реально комплексы. Потому что uh -huh. они мешают человеку достигать определенного результата. Ты заметила, когда говоришь «ты» — тишина. Когда говоришь начинается вот эта вот вещь. О чем это говорит? Вселенная проверяет нас на бдительность. Стрессоустойчивость. В общем, это те вещи, которые есть у людей в процессе подключения партнеров в бизнес, да? Да. И каждый из этих комплексов, да, или синдромов, там, они реально триггерят в человеке и не, не позволяют ему достигать определенного результата. Итак, первый комплекс, которым страдает абсолютно, в принципе, любой новичок, который начинает подключать партнеров в бизнес, вести переговоры, обрабатывает заявки, там, без разницы, общается с теплым кругом знакомых, это даже этот комплекс даже бывает у тех людей, кто давно находится в бизнесе, к примеру достиг каких-то результатов, и потом упал в обороте. к примеру, он уже там, вырос да, и там, все как бы бизнес должен сам работать, а потом к примеру люди раз и ушли и ему надо заново это как бы делать и тут ну, мы будем разбирать, эти все темы они перекликаются, и первый комплекс, скорее всего это больше относится к новичкам, это комплекс жертвы, это когда вы находитесь в позиции снизу, когда вы уговариваете своего клиента всеми возможными скидками, расстрочками, минимальными там, процентами, которые вы можете там, дать по, по, по скидке, какими-то бонусами, подарками ну из разряда, давай приходи ко мне в бизнес и я там место тебе сам проплачу, и бонусы тебе дам и людей в команду тебе подпишу и вообще, короче, давай бесплатно просто заходи, я все для тебя сделаю. Вот это называется комплекс жертвы, когда вы находитесь в позиции снизу, когда вы а, человека не в бизнес приглашаете, а как будто, знаете, уговариваете, умоляете и упрашиваете его. Оля, почему возникают у, вот такие вот комплексы у человека, жертвы? Ну, во-первых, это мой очень явный комплекс был в начале пути моего, и я вам скажу так, что, кстати, вот даже с Яниной, когда мы только познакомились, дать ей должное, благодарю ее за это, она в начале вообще вот именно криптовалютного даже пути моего, она обучала меня, как проводить встречу, она давала мне определенные задания, и на самом деле у меня был план, как делать, как говорить, что говорить, но... Я это все знала, и я через силу это делала, потому что у меня комплекс жертвы был. И этого мало как бы знать, как правильно действовать, надо сначала разобраться и убрать вот, эту, вот, вот этот комплекс, но как его убрать, просто взять и сказать, все, я могу, я все делаю, очень будет сложно, нужно поискать причины поглубже, да, и мы тут возвращаемся как раз-таки к этим установкам и к нашему любимому подсознанию, почему? Потому что 10% того, что мы с вами живем, делаем, думаем, осознаем логически что-то, размышляем, это 10% всего лишь за 10%. 90 процентов наших действий вот как я сейчас там жестами да например там ручку беру пишу это все в подсознании 90 процентов наших реакций э, сидит в подсознании поэтому вот комплекс жертвы это про что это конечно же про то что нас в детстве э, зажимали в детстве нам не давали проявляться и тут конечно ситуаций очень много ну Вплоть до того, что ребенку говорили тихо, знай свое место, ты еще мелкий, ты еще не знаешь, мы взрослые, ругали за, ну, за какую-то ситуацию, он себя как-то проявил, ну не знаю, там что-то пошел играть с детьми во дворе, там начудили и проявил себя, и тоже за это наказали, то есть это вот... Uh, наше воспитание вообще СССР, вот так выразимся, и наших родителей, оно всегда было за то, чтобы поскромнее, потише, uh, ой, как, какая в школе, какая хорошая девочка, что она такая вот тихенькая, скромненькая, uh, надевай вот именно эту форму, кушай, то есть, все указывали человеку, то есть не давали ему проявиться, и самое главное, еще и ругали за это. И вот когда я, например, на сессиях да, с ребятами вот сейчас прорабатываю эти ситуации, мы всегда возвращаемся в детство, всегда мы смотрим, а что же произошло в детстве. И вот я-то вам могу об этом говорить, там, как и что влияет, но вы, например, можете вот взять ситуацию, когда начинаете человека звать в бизнес, как Енин говорит, с позиции снизу, да, и в этот момент вот такая практика, подумайте задайте себе вопрос что вы ощущаете в этот момент и э, можно даже закрыть глаза и вспомнить а когда я также себя ощущала или а что мне это дает вот ситуация когда я снизу там прошу, пожалуйста зайдите в бизнес можно просто закрыть глаза даже вот легкая практика и а что мне это А почему я себя так веду то есть немножко покопаться понятно что на сессиях я там например могу это все через профессионально там найти но мы хотим вам дать возможность как это можно делать самому хотя бы через осознание, работать с подсознанием, да, любую ситуацию, вот, жертва, это все с детства, это про зажатость, когда вам не разрешали что-то делать, когда говорили, ты скромным должен быть, скромным, это круто, ну, вот, ругали, то есть, когда ты не можешь проявляться, ну, либо семьи были у нас, у детей у некоторых не совсем благополучные, когда родители выпивали, гуляли, или там вообще дети выросли без родителей, то есть, это все сюда, поэтому самое главное найти корень причины, то есть задаете себе вопрос, что мне это дает, там не знаю, чего я боюсь, почему мне так это страшно, разговор с самим собой. Вот когда закроете глаза, по позадаете эти себе вопросы, вы вспомните какую-то ситуацию, и ее можно уже проживать. Еще, кстати, вот здесь сразу скажу про практику. Как можно самостоятельно это делать? Вот смотрите, например, себя беру, да, мне страшно проявляться, и там, ну, например, почему я боюсь человеку сказать, приходи ко мне в бизнес, закрываю глаза, чего боюсь, а он мне откажет, и что, ну и чего, и что страшного, а я вообще боюсь, что я останусь одна. Ну, можно вот так вот, да, поискать, и тут же повспоминать, а когда в детстве я так боялась, и вот если бы я закрыла глаза, и я так делала, да, мне пришла ситуация, когда я в детстве действительно очень часто была одна и гуляла там вокруг дома, и это ощущение для меня самое больное. Что можно сделать без помощи там психологов и так далее и тому подобное самостоятельно можно представить закрытыми глазами как к вам подход вы сами взрослые в сегодняшнем возрасте подходите к этому ребенку и вот делаете все, говорю, ваш мурашки тут и делаете все, что вам там хотелось в тот момент, вот вы там гуляли, вот я гуляла одна, что бы мне хотелось чтобы у меня был друг, подруга там мама не могла уделить внимание но я взрослая Оля, прихожу к маленькой обняла, подержала, то есть вам нужно прожить эту страшную ситуацию и вам уже будет легче в следующий раз э, человека приглашать например бизнес то есть вот этот вот комплекс под ним сидит то что нужно вам самостоятельно найти понятно на сессиях мы это ищем быстро и убираем это молниеносно но хочется чтобы вы самостоятельно могли то есть я на, на первом примере подробно объяснила практику дальше буду просто говорить какие ситуации угу. да, давай поехали тогда смотреть так комплекс да, ленивца все ага. должно работать само, изучать ничего не хочу. Это мне не нужно. Мой спонсор сам все должен делать. Он мне обязан, потому что я к нему в бизнес пришел. Вот давайте, ребят, у кого есть такие партнеры в компании, ну, в командах, поставьте пятерки. Может быть, вы сами. Да, может быть, вы сами, а может, ну, не стесняетесь, то есть, как бы, просто ставьте пятерки. У меня, кстати, были такие партнеры, и несколько, да, таких было. Спонсор вам обязан, вот вы к нему подписались, он должен за вас все там делать. Может, у вас есть партнеров? или, допустим, вы часто слышали фразу, допустим, а где мои переливы? Ты же мне обещал, где мои люди в команде? Ставим пятерочки, не стесняемся, и пока вы ставите, Оля расскажет, с чем это связано. Тоже поставлю. Угу. Ну вот, смотрите, допустим, вот эта ситуация, опять же, самое главное еще, чтобы вы здесь поняли, что работая с подсознанием, у каждого человека абсолютно разные есть источники, откуда возникло это. То есть невозможно вот одну ситуацию подвязать под каждого человека. И поэтому я всегда говорю, что закрывайте глаза, чувствуйте свое внутри пространство, ответы внутри вас всегда. Этому можно научиться очень быстро. Комплекс ленивства, да, о чем это? Это про то, что мне должны, ну, то есть мне обязаны и должны, и мне и всегда в любой ситуации есть определенная выгода. То есть даже в негативной ситуации, в плохой, у вас есть выгода. Какая выгода? То есть почему вам выгодно, что вам должны значит, Когда-то а, была такая ситуация, ну, опять же, да, все в детстве, потому что формировалась личность, ребенок еще не совсем был крепкий, да, в психике ему это все закладывается, и поэтому очень... Круто у нас в детстве прописываются вот эти, прошиваются программы в наш компьютер, негативные или там позитивные, неважно. И вот, значит, что здесь? И Значит, может такое быть, что когда-то человек просто... По получил эмоцию, где ему все должны обязаны. Потому что это даже здесь и про ответственность идет, что он немножечко себя-то ее списывает. Списывает на, вешает на наставника, ты мне должен, мама, мне все должны. Почему? Потому что, возможно, было такое, когда, опять же, он испугался и его наказали за его же проявленную ответственность в чем-то. Ну, например, кого-то он там спасал, помогал там, братика спас, да? разные ситуации бывают, и э, в этот момент э, его наказали родители, например, он так постарался, ребенок, и поэтому, чтобы ему не было так же больно, то есть, вот смотрите, да, э, например, он хочет сейчас вешает над своего наставника, давай мне переливы, неосознанно, почему он это хочет, потому что если он сейчас сам начнет выстраивать всю структуру, ветку, он берет на себя ответственность, и когда вот этот момент у него э, триггерит, ну так выразимся, поднимаются программы, поднимаются, когда его начинают трепыхать, что за программа, а возвращаемся вглубь и ищем эту программу, вот та ситуация, когда, например, дочка там спасла брата, там, не знаю, что-то с ним происходило с маленьким, она его спасла, а родители вместо того, чтобы похвалить, еще и наругали, ах, как же ты смотрела за ребенком, вообще ничего не можешь, все. Например, спихивает в себя ответственность, потому что очень больно, очень страшно было тогда ребенку себя проявить. И вот как это найти? Опять же, да, опять закрываем глазки и думаем, почему я вообще, например, ответственность на другого перевешиваю, а почему я вообще требую от какого-то человека что-то, или, или, почему от вас это требуют, почему от меня мой, ну, партнер в команде, там, в первой линии от меня вообще это требуют, это, кстати, тоже есть определенная выгода, нужно поискать ее, а какая, закрываем глаза, думаем, почему мне это выгодно, у каждого придет свое, просто как рассуждение, это очень важно, Через осознание, ищем подсознание. И если вы выйдете на детство, ну или даже там 15 лет, там все равно, вот вы взрослый, приходите к этому ребенку и дайте того, что ему не хватило. Если мы говорим про самостоятельную практику в начале пути. Угу. Так, поехали дальше. Рассмотрим такой вариант. Это состояние, скажем так, которое испытывает каждый лидер. Называется uh -huh. это синдром самозванца, да, это когда вы упираетесь в какой-то, допустим, потолок и не хотите развиваться, так как у вас есть уже команда, у вас есть деньги, у вас есть признание, вас там знают и так далее, но ваше эго не позволяет вам познавать новые, допустим, там, новые знания, информацию, вы отказываетесь быть учеником. Как да. у вас падают обороты в команде, у вас люди уходят. И, соответственно, из-за этого ну, вы не являетесь примером для своих людей. Почему у многих сетевиков, допустим, люди начинают замолкать, люди начинают там, уходить, уходить в какое-то пассивное состояние? Вот у вас в команде есть люди, которые реально вот были раньше активными, а сейчас замолкли. Поставьте единичку. Да. У нас сегодня актив, не очень активная аудитория. Я вижу, они просто, может быть, для них какая-то тема может быть сложная или вот, новая. Но давайте. Они, пере... они, наверное, уже ушли анализировать, что у них сейчас происходит. Давайте не стесняйтесь, ставим единички, это мы сделаем такой вот взаимный обмен. Это будет честно, это будет правильно. Учитесь тоже Вселенной отдавать, не только сидеть и слушать, то есть, как бы это, а учитесь Вселенной тоже отдавать. Это ваши действия, когда вы находите в синхроне, допустим, с миром. Это проблема многих людей, когда они от мира только берут. Да. Банально поставить лайк, там, допустим, написать комментарий, вы уже отдали вселенную, то есть уже вселенная может вам что-то принести. Поэтому молодцы, красавчики, что подбадриваете. Вот, поэтому, когда лидер не растет, когда лидер не изучает новые инструменты, новые материалы, то есть он не задумывается о том, как помочь своим людям развиваться и забивает на это попросту. Да? Ему не хочется что-то идти изучать, он и так уже все знает, он уже команду построил, зачем ему что-то новое изучать. Начинается вот эта проблема, когда у вас замирают люди и падают обороты, падают чеки, все падает. Это не только относится, допустим, к инвестиционным направлениям. Вот возьмем компанию Века, к примеру, там многие там, может быть, замерли, потому что курс просел там или еще чего-то. И для многих это какой-то показатель того, что вот раньше, когда курс был повыше, это было круто, это было классно. Но вы можете своими знаниями, допустим, там, к примеру, подбадривать вашу, ну, вашу команду путем того, что помогать им развиваться. Без разницы, как вот Уинстон э, Черчилль, да, говорил, что там фраза у него, что шагая, да, по... В, Человек, который шагает от проблемы к проблеме, не теряя энтузиазма, да, при любых раскладах достигнет там успеха. Я не помню точную фразу, как она звучит, но uh -huh. в целом то есть, вы должны шагать по, своим, по своей жизни, не теряя энтузиазма не теряя, допустим, веры в себя. Неважно, какой там курс у монеты, неважно, сколько людей отвалилось, вы должны всегда идти с таким вот позитивным настроем. Вы лидер, вы лицо команды. И если вы не изучаете новые методы продвижения, если вы не знаете, что давать своим людям, чтобы они росли, потому что вы как бы уже ну, нормально себя чувствуете, вот врубается вот этот вот комплекс, синдром самозванца. Оля, расскажи, почему так происходит с человеком? Да, сейчас у меня тут просто история еще... Вот. Почему так происходит? Ну, а, Про синдром самозванца, в принципе, с ним сталкиваются очень большое количество людей, кто хоть что-то начинает делать, кого-то обучать, кому-то помогать чем-то развиваться. Но самое главное, откуда идет. Ну, тоже, конечно же, из детства. И, скорее всего, а, родители ругали за оценки, за плохие оценки, за обучение. В школе очень часто там вызывали к доске, и ребенка, ну, там унижали. Позорили. Это, кстати, мой случай. Он вот вот, да. начинает сравнивать, ты должен, ты должен быть отличником. Это вот внушение, что если человек не будет делать все идеально, все классно, то ему ну, будет наказание, ему будет плохо. Конечно, под этим всем еще глубже сидит. У нас всегда есть базовые страхи, это э, когда ты останешься одинокий, когда я никому не нужен буду, потому что человек, в принципе, он должен быть э, к социуму причастен однозначно и должен вариться в этом во всем. И вот э, в любом случае, чего боится всегда человек, что е, в данном случае, значит, в детстве его очень сильно родители заставляли или учителя проявлять себя, ну, прям по все, что по идеалу было. И когда он вырастает, он уже сразу автоматом боится взять на себя ответственность за эту ситуацию. Вот, например, смотрите, у меня какая была... Когда я начала вот изучать даже новое направление, вот вот работа с подсознанием, я попала в одно обучение очень мощное, где сидят люди, и уже у них огромный опыт. И, ну, в разных там направлениях. И я себя в момент, когда я заикнулась, что вот я изучила направление, два месяца уже как бы здесь все это делаю, то у, ну, у меня внутренний такой барьер пошел, что я что-то делаю не так, какое-то отторжение, захотелось, захотелось все бросить. Это, кстати, и Продолжение когда мы начинаем сетевым заниматься, приглашать людей в команду на эмоции, а потом хочется все оставить, когда там пару отказов, или там кто-то тебя критик, крит, критику тебе обнавесил, ты сделал не так, или даже твой наставник сказал, слушай, ты видео снял, сняла не так, или ты там встречу провела, надо провести лучше. Вот тут поднимаются эти программы с детства, когда тебя мама отчехвостила за плохую оценку, или когда ты вышел в школе, написал там стихотворение самостоятельно, это у меня так было. Mm а тебе учитель говорит, ты списала, ну, не списала, а где-то это, хотел сказать, с интернета, ты, короче, это, в общем, не твое стихотворение, это 100% откуда-то вы взяли, то есть тебе два, и вот э, обесценивание твоих действий в детстве очень часто приводит вот к синдрому самозванца во взрослой жизни, кажется, да как это, да, да что это, нужно опять же прожить эту ситуацию, если вылезет школа, закрыли глазки, вспомнили, проживите ее, помогите ребенку, когда его позорила учительница, подойти, обнять, и даже выстроить границы, вот, ну, как бы визуально перед э, учителем, например, то есть, ну, вот такие практики легкие, вот, пожалуйста, это все идет туда, кажется, заколебали с этим детством, все в детство мы лезем, ну, никак без этого, пожалуйста, вот поэтому. Поехали дальше, будем сейчас немножечко ускоряться, потому что времени у нас э, не, не очень много, да. Разб... Разберем такой комплекс, который называется комплекс диктатор. Это э, отобратки, да, это... вот есть ленивец это у партнера, а диктатор это у наставника. Вы воспринимаете всех своих партнеров как наемных сотрудников и постоянно что-то от них требуете, как будто они вам должны. То есть вы же их как бы ну в бизнес там позвали или они, к примеру, эти люди пришли к вам через трафик. Сами вам написали, а вы их воспринимаете как, ну, как сотрудников, как наемных. Это даже есть вид наставничества такой в МЛМ-индустрии. Это Их есть несколько видов. Вот, кстати, я взяла пару этих видов вот сюда и внесла в этот слайд. То есть именно диктатора. Почему, допустим, вы воспринимаете своих ну как партнеров да, по бизнесу именно как наемных сотрудников? И я думаю, Оля сейчас объяснит, почему именно эта позиция является проигрышной, и люди от такой позиции отказываются, и они уходят. То есть они не хотят, они пришли к вам за свободу, они пришли к вам за бизнесом, они пришли, а вы начинаете пичкать мотивацией, вот, посмотри видео, а ты не сделал то, что я тебе говорил. Вот это, знаете, вот гипермотивация, которая пичкает всех сетевиков. Вот, Но... да, а вы, <кười> ну, <кười> да, да, да, и это, это на самом деле здесь, вот чтобы вы понимали, это очень сильно в себе неуверенный лидер, на самом-то деле, даже не, не то, что неуверенный, он-то в себе уверенный, а у него сидит такая пустота внутри, которая, которую он пытается с помощью вот этих техник, с помощью таких действий заполнить, это значимость, это важность, которую ему не хватило в детстве, то есть через вот так, такое свое поведение, он неосознанно получает определенные эмоции от власти, над ситуацией, от того, что он uh, может когда к нему люди обращаются, или когда он ставит какие-то задачи, что-то требует, он просто вот такой вот маленький ребеночек, малюсенький, которому не хватает вот той поддержки, вот этой значимости, вот этой любви ну как бы это ни звучало, да? И, соответственно, через эти ситуации так себя и ведет. Поэтому здесь ребенка нужно вырастить. Мы выращиваем людей вот этих вот взрослых людей, но внутри ребенка через любовь, через то, что ему не хватило. Опять, повторюсь, закрыли глазки, представили, что не хватило. И тогда, вот смотрите, взрослая личность, абсолютно взрослая, она ни от кого и ничего не ждет и сама не требует в первую очередь. То есть вот безоценочное отношение ко всему. И когда лидер тоже безоценочный, это очень крутой лидер. Но это нужно обучаться, работать над собой. Ну, тут все уже как бы. Угу. Поехали дальше. Рассмотрим рас... часто распространенный. Среди любых сетевых компаний вот, именно синдром, комплекс, вид наставничества. Это комплекс кукушки. Это когда вы пригласили партнера. Это реально так? Ну как кукушка? Делает? Ну да, да, ну правильно. Зарастила да? и, и бросила, и улетела дальше. То есть когда вы, к примеру, пригласили партнера и в бизнес, бросили их в чаты, в каналы, куда угодно, чтобы только не заниматься обучениями, допустим, своих людей. Вы им дали 2-3 видео вот Набери, разбирайся. То есть вы не сели, не поговорили ни про его цели, ни про его желания. Ну, то есть очень много сетевиков находятся без наставника. Это прям боль такая у многих сетевиков, которые ищут себе, почему, допустим, люди уходят из компании в компанию, допустим, да, и меняют э, компанию там. Или, к примеру, люди вообще переходят, почему вот бывают такие моменты переподписания в сетевом бизнесе. У вас вот по-любому, вот кому-нибудь из вас 100% обращался когда-нибудь человек и говорил, блин, у меня наставник не очень. Я не хочу с ним работать, давайте работать, я буду с вами. У кого были такие ситуации? Поставьте двоечку. Вот не стесняйтесь. То есть часто бывают такие ситуации, когда пишут мне писали, вы не представляете, сколько раз мне писали люди, что наставник со мной не работает. Там, допустим или я зарегистрировался по ссылке вот там нашел вас в чате и вы там самые активные помогите я сам не знаю что делать да или там еще или мой наставник ушел в другой проект и вообще как бы ему больше не интересно а я влюбился в то чем чем начал заниматься вот это комплекс кукушки у человека когда он бросает своих людей потом люди его страдают. Оль, почему человек да. занимается тут, тут похоже с тем что человек просто не хочет брать на себя ответственность и здесь не только про детство здесь возможно у него был какой-то опыт предыдущий не только в проекте где он проиграл а проиграл в кавычках да в жизненной ситуации когда он за что-то ну, взял ответственность, но опять же, да, это проработать про, про, про надо, почему ты вообще думаешь, если ты, например, человека к себе пригласил в команду, и потом ты испугался, несешь ответственность, это тоже неправильно, ты должен как взрослый человек понимать, если ты пригласил человека, ты ему, конечно, должен как наставник все объяснить, рассказать, и все, как бы твоя задача, ты выполняешь задачу наставника, ты ведешь. То есть да, здесь как раз про, про страх ответственности. Либо это уведет в детство, ну, кто-то послушает, почувствует оттуда. Вот. Либо это вот уже вот в этой повзрослее, но приобретенный опыт, который тяжело пережили. Но Бывает, знаешь, проект какой-то закрылся, если мы бы говорим про сетевую, про крипту. Да? А, был в каком-то хайпе, и сейчас ему очень страшно, но он хочет развиваться и быстрее убегает от этого. Вот это про это. А, ребят, пишут, что что-то со связью. Как нас слышно, как нас видно. А, Лен, админ, ну, админ наш, скажи, пожалуйста, должно все ли, ок. Быть, все ли ок? Давайте поставим десятки, что отличный звук. Ну все, мне тоже кажется что все нормально. Угу. Тоже, да. да, десятки, давайте, давайте, ребят, потому что как бы у Лене понятно, ей слышно, она, она нас курирует, вот, она с нами сидит, а у остальных давайте звук проверим. Десяточки, все, отлично, тогда поехали. Спасибо большое. Последний комплекс. А, Оля пропала. Почему? Почему? Оля не может пропасть. Олю, видно хорошо. Если Оля я, Куда же я пропаду? Вот Оля пропала. Нет, нас должно быть видно отлично. Если видно, отлично, ставим, видно отлично. Если человек заходит с телефона, бывает такое, что один говорит спикер, второй пропадает. Такое бывает. Поэтому ну, это Поехали последний комплекс выбираем Мы переходим к интересным инструментам, да? То есть комплекс новизны. Оно чем-то похоже, в принципе, с синдромом самозванца. Да? Да. Ну, синдром самозванца – это, в принципе, как бы состояние больше из... использовать те знания, которые у вас, в принципе, есть. Вам mm -hmm. привычно делать то, что работало раньше. Если вы привыкли работать со спамом и с теплым списком, вы работаете со спамом и с теплым списком. Если вы привыкли, допустим, ходить по квартирам там, и предлагать бизнес, да, вы это и делаете. Если вы потом используете какие-то там сервисы, которые там подключаете к себе для продвижения, там сливаете кучу денег для бюджета, ну то есть бюджет сливаете без знания, на кого вы это все транслируете, вы будете и дальше это так делать. Если вы, к примеру, раньше подписывали людей, там приглашали на встречи, там в кафе, Ездили на встречи, да, и когда у вас там человек спрашивает, дай какую-то информацию, вы ему просто скидываете какое-то видео, да, там, что вот посмотри это видео про компанию, без mm -hmm. материалов, там, к примеру, которые вы сами сделали для своей команды, для своих новичков, для своих людей, то есть не постарались, не нашли, как это сделать, не использовали какие-то ресурсы, да, то есть не создали инструменты, соответственно, ну, у вас и бизнес будет, ну, медленно очень расти. То есть, когда вы не поймите, криптовалютный рынок, рынок технологий, он всегда на шаг на 500 шагов впереди, чем вы думаете. То есть, посмотрите Инстаграм. Раньше в Инстаграме мы спокойно могли что делать, да? В Инстаграме у нас раньше были сторисы и посты. Сейчас у нас появилась, да, IGTV, вот, где вы можете выкладывать какие-то прямые эфиры и новинка reels. То, что раньше, допустим, использовалось там, только на платформе TikTok, а сейчас у нас есть Reels. Это тоже такая фишка, один из инструментов, когда вы можете там, поднимать охваты своих страниц там, и так далее. И если вы эти инструменты не используете, вы уходите на второе все, то есть ну, неинтересно. Люди идут за теми, кто использует новинки, кто использует тренды, кто дает какую-то пользу, информацию. Потому что не у всех есть, к примеру, у людей возможностям или они не знают где брать те или иные источники информации, станьте для таких людей проводником. Так вот, если вы испытываете комплекс новизны, это связано с чем? Это как раз-таки тоже про, про оценку и про то, что в детстве тебя наказали. Вот у меня сейчас вспомнилась одна ситуация, когда девочка маленькая изучала информацию, ну, там, по математике, и не могла до конца понять, как это делается, и мама начала наказывать ребенка, вплоть до того, что, ну, до физических преклонений рук, так скажем, да, применения. То есть такое может быть, когда мы родители сами можем совершать ошибку, ударить ребенка, когда ты что-то там не понял или ему очень обидно становится. Да, я вообще, то есть неосознанно ему не хочется ничего изучать новое, применять. И, конечно же, про зону комфорта здесь. Ну, что вот вообще не хочется выходить, ничего делать. Но это чуть-чуть уже поглубже идет. Но в целом, скорее всего, это все пошло из детства. Страхи вот эти вот. Ну, здесь все, так поехали почему отказывают люди да почему отказывают люди в бизнесе это вот три мы все таки переплетаем такую вещь да все таки у нас инструменты и психология да и какие-то там установки и так далее и вот почему могут люди в бизнесе отказывать во-первых нет внутреннего настроя то есть внутренний настрой в принципе это оно, здесь все здесь от вашего настроения до тех установок, которыми вы обладаете, да. То есть, к да. примеру, если вы едете на встречу с человеком, а подсознательно вы думаете, Господи, лишь бы он бы не лишь бы он не пришел, да. Вот, да. то есть mm -hmm. это тоже является внутренним настроем. Я сегодня выложу пост как раз про топ-7 фраз, которые убивают ваши продажи. И одна из этих одна из ошибок, почему люди, допустим, отказывают, уходят. Это когда вы, ну, он так и называется кисложопый продажник. Когда, к примеру, вам звонит человек, или вы звоните человеку с таким Алло. Ну да, да, приезжайте, да, все сделаем. Mm -hmm. Хорошо, да. Mm -hmm. То есть, вы можете взять. Любой... Отталкивает уже, Отталкиваете, да? да. То есть вы можете взять любой Яндекс, карту, позвонить в любую службу, такси, доставки еды, 90% людей да, алло. Да, конечно, да, все. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, хорошо. Mm -hmm. Ну, приезжайте, мы посмотрим, что сделаем. Mm -hmm. То жизнь есть, вот боль. жизнь боль. О каких продажах, о каких людях вообще могут быть и речь? Ну, то есть, Почему это? Это вот внутреннее состояние. И тут нужно разбираться, почему у человека нет внутреннего настроя Может, ему эта работа не подходит. Может, бизнес да. нравится, к примеру. Если мы говорим о сетевом, если у вас нет настроя приглашать людей, может вообще нафиг не ваша uh -huh. Нужно поискать, что действительно будет приносить вам удовольствие, и вы будете заниматься этим делом. Вот второе, нет техники продаж. Здесь другой момент. Когда, к примеру, настрой есть но нет опыта, нет знаний. И тут опять же мы можем вернуться к предыдущему слайду, где разговаривали про установки. То есть если у вас, допустим, комплекс новизны, вот, но у вас, к примеру, настрой есть, желание есть, но абсолютно нет желания изучать что-то полезное, вы сами лишь бы как-нибудь на своем энтузиазме что-то будете. Вы такой, знаете, веселый молочник. Вы да, да, да. на энтузиазме. Это круто, это классно, это работает до определенного момента. Не все люди в вашей, в вашей команде веселые молочники. К вам да. приходят люди с разным эмоциональным состоянием, интроверты, экстраверты, амбиверты. У каждого из них свой, свой подход. И вы должны научиться хотя бы базовой технике продаж. Не зря я записывала на YouTube видео, спин, да, скрипт продаж, как продавать. И гайд по продажам я делала для многих людей. У меня многие люди купили гайд по продажам. То есть там есть техника, как выявлять потребности клиента. То есть это очень важная вещь. И, безусловно, нет опыта. То есть, если э, у вас вы страдаете вот этим вот еще одним синдромом перфекциониста, mm -hmm. вы боитесь, кстати, Оля может немножко дать комментарий по этому поводу, то есть вы боитесь, к примеру, э, совершать ошибки, mm -hmm. вот, и вы хотите, чтобы все было идеально. Вот я, допустим, я отчасти я перфекционист, я человек, который... я. Mm -hmm работать, допустим, вот делать лишь бы как. Мне надо, чтобы все было идеально. Но я, благодаря Оленным кое-каким методам, я убрала немножко у себя эту тему. То есть я работаю с тем, что есть. Если кто-то из вас страдает комплексом этого перфекционизма, что вам ну, ошибки совершать нельзя тогда, естественно, у вас тоже люди будут отказывать. Кстати, Оль, с чем связаны вот эти вот фишки? Но здесь, опять же, да, очень сложно сказать мне обобщенно, потому что это очень индивидуально. Я задаю вопрос на сессии, то есть, а что тебе это дает? То есть, когда ты получаешь идеально... Ты хочешь, чтобы все было идеально, что ты от этого получаешь, То есть выгода, да, какая? И тут у человека, значит, начинаются целые целые истории, кто во что горазд, что он получает и не, вот как вообще, да, что значит работа с подсознанием быстренько, это я человека погружаю в расслабленное состояние медитативное, мы отключаем сознание, подключаем подсознание, и когда ему задаете вопросы, вот там-то уже идет прям искренность, истина, что сидит, и что ему это дает, но здесь, как правило, все опять же, да, оценка, то есть ему очень важно быть значимым значимым, почему, а если, ну, я задаю второй вопрос, окей, что тебе это дает, ну, как дает, что, я же значимый, я там нужный людям, а если ты, допустим, будешь ненужный людям, если ты сделаешь плохо, то что в этом страшное, вот здесь человек-то боится, ага, я помню, когда-то меня там вот бросили, оставили, зато, ну, то есть тут куча вариантов, но это про значимость, про свою же, да, про то, что, чтобы его любили, принимали человека, когда он все идеально сделал, ну вот такой, опять же, к базовому страху. А боится то он чего, если он не выполнит так, как он считает нужным, что от него отвернутся, откажутся, оставят его одного. Все. То есть этот, это, кстати, очень момент такой будет. Этот страх он будет очень сильно людей останавливать в развитии, потому что он будет бояться ошибиться, если он сейчас не сделает все идеально у него сейчас что-то пойдет не так, то от него а, отвернутся люди или там партнеры, и все, и это крах, это, это там доходит до страха смерти и вообще до пустоты. То есть с этим нужно работать обязательно, прорабатывать это. Потрясающе. Какая прелесть. А все почему? Потому что нет опыта. Так, смотрите, мы переходим к такому интересному моменту. Это вот где я попрошу взять ручки и листики. Да, то есть вот мы с Олей разобрали психологические такие штуки, связанные с установками. Сейчас мы переходим плавненько к, такой, к теме, где брать инструменты для построения команды. Несмотря на то, что как бы, вы можете страдать с теми или иными комплексами, все равно нужно понимать, с помощью каких инструментов вы можете реализовывать, допустим, свои, ну, свои какие-то цели, мечты, желания и что у вас есть, допустим, в вашей структуре. Где брать инструменты для построения команды? Всего два, их два способа. Первое – это искать самому видео в YouTube, посты в Instagram, бесплатные какие-то марафоны, мастер-классы. Есть куча в интернете людей, которые, к примеру, бесплатно могут делать какие-то мини, какие-то… Ну, такие марафончики давать какую-то информацию в ютюбе куча полезного видео где вы можете использовать вот я недавно подписалась на таких интересных парней я сейчас буду проходить курс у них по продажам э -э уже в принципе его проплатила себе и э -э я взяла у них сначала там марафон а курсом mm -hmm. я буду заниматься именно курсом по продажам. Это там именно техники ведения переговоров, как именно разговаривать. То uh -huh. есть вы можете это делать все самостоятельно, можете искать сами. Какие минусы этого всего? То есть большая трата времени, это первое. Второе, время на тестирование материалов и вам нужно это как-то применять. Третье. Если вы страдаете одним из тех комплексов, о которых мы называли, вы вряд ли вообще начнете это делать. То есть вы застрянете, и у вас начнется вот этот элемент прокрастинации, когда вы не захотите вообще ничего изучать, потому что это сложно. Даже посмотреть пятиминутный ролик, который, в принципе, может дать вам какую-то какие-то какую-то идею для написания поста там, или идею для как составить, там, не знаю, какой-то продающий текст или как работать с людьми, то есть сама вот эта вот вещь, она будет для вас безрезультатная. Большой плюс этого всего – это то, что вам не нужны деньги. Вам не нужно на это все тратить деньги. Вы можете самостоятельно этим всем заниматься, искать, находить. Вы можете выбрать себе ветви, в которых хотите развиваться. И в этих, в этих направлениях, естественно, можете спокойно себе то есть, двигаться. Все это. Но у вас уйдет большое количество времени на поиск, на анализ и на применение. Вариант номер два ⁇ то, что делают многие люди, которые, у которых для которых время ценно. Вот есть люди, для которых время не очень ценно. Почему есть понятие эконом-класс и бизнес-класс? И многие, допустим, предпочитают летать на экономе, потому что ну, типа, меньше денег надо платить. На самом деле, просто по-другому посмотрите на ситуацию. Люди, которые летают бизнес-классом, они отдыхают в бизнес-классе, потому что они летят комфортно, их не зажимает сиденье, вот здесь соседа, то есть у вас вот головы. И вы, когда прилетаете в место назначения, у вас, вы отдохнувший, вы успели поработать, да, сделать, то есть вы, ту часть, которую, в принципе, вы могли бы сделать, когда прилетели, вы это сделали в самолете. Вы выходите, вы полны сил, бодры, э, у вас там, не знаю, там вкусно покушали, и все с вами хорошо. А люди, которые летают эконом-классом, что, им нужно приехать и потом отдохнуть после перелета, то есть понимаете, в чем фишка? То есть они свое время тратят на то, чтобы восстановить силы. Вот, поэтому, то есть, как бы, если вам время без разницы, вы считаете, что вы будете жить очень большое количество времени, используйте все бесплатные методы, которые вы найдете. На первоначальных этапах это в принципе очень даже хорошо. Но если вы это делаете с позиции я не хочу платить, вот это тоже вот моменты, связанные с деньгами, почему к вам могут, допустим, не приходить люди, не приходить деньги, и вы не. Растете в финансовом потолке, это мы чуть дальше поговорим. Вот. Второй момент: то, что делают многие люди, то, что делают лидеры в моей команде, допустим, то, что делают ребята там в параллельных ветках, это приобретают, что уже упаковано и работают у кого-то другого. То есть у многих это работает. То есть здесь вам нужно найти наставника в обучении, стать учеником и выполнить рекомендации. То есть убираете у себя вот эту вот фишку, что э, я же там лидер, да, я же там э, у меня есть команда, зачем мне обучаться? То есть не возвращайтесь в этот синдром, да, вот этого самозванца, вот этого вот эго убираем вообще. Вам нужны материалы, вам нужна информация, которую вы будете передавать своим людям. В большинстве сетевых компаний почему не растут команды? Потому что наставники не знают, как сопровождать людей. Вот к вам приходит человек и говорит, окей, я купил пакет, Дальше что делать? Ну, посмотрел я видео про маркетинг. Как мне людей подписывать? И что вы ему говорите? Иди, пиши список знакомых. Иди, да. организовывай со мной встречу в Zoom. Ну, я сама это проходила, я знаю, как это делается. Вот. А если он говорит, я не хочу приглашать знакомых, что вы ему ответите? Ну, тогда сиди, жди, когда тебе на пассиве деньги будут капать. Ну Так ведь? То есть Вы можете честно поставить единички, что это реально так. Да? Давайте дадим обратную связь, что не я одна говорю, а вы тоже со мной взаимодействуете. Я, я согласна. Вот, то есть вы, э, э, ну, вам, вам нужны какие-то вот инструменты, которые вы будете дальше потом транслировать и для людей, для многих. Во-первых, это вам облегчит работу. Вы можете потом различные эти все инструменты, которые вы получили на обучении на каком-то, вы можете сделать их под себя. И, к примеру, вы можете э, дальше потом на автомате просто передавать эти файлы с помощью, там, сайт создали, какого-то бота в Телеграме, который дает этим, то есть автоматизировали полностью процесс. Но вам нужны эти материалы откуда взять, понимаете, чтобы вы могли, вот у меня сейчас новички проходят, вот я подписываю сейчас людей в бинар, они у меня все проходят определенный вот алгоритм введения, то есть у меня уже некоторые новички начали потихоньку в инстаграме там оформлять странички, аккаунты и так далее. Минус этого всего второго инструмента, то что нужны деньги, не хотите платить, идите тогда ну, в первый способ. Допустим, хотите платить, хотите сэкономить себе время, хотите быстрее внедрять вот эти все технологии, быстрее начать зарабатывать, учитесь платить за информацию. Вот я строить. еще хочу здесь, Инна, как раз знаешь, что сказать? Давай. Это вот про тот момент, когда люди, значит, вот ты очень круто сейчас сказала, что надо использовать, я всегда, например, за то, что второй вариант использовать. То есть, когда есть наставник, когда есть уже отработанная система, вот даже у тебя, да, сейчас, я насколько знаю, ты же тоже работаешь со своей командой и некоторым людям, ты помогаешь, да? да. У, у, у, у, просто у Янины, я за ней наблюдаю давно, у нее создан очень, э, ну, да, я скажу, <laughs> потому что я очень смотрю на это и понимаю, блин, почему я, когда пришла, этого не было. Вот э, очень кру круто ты сейчас делаешь, ты помогаешь своей команде там и ребятам из других команд грамотно сейчас выстраивать развитие свое, и уже есть результаты, я просто слежу за ее страничкой, как ей пишут там люди, вот, и своим говорю, что обрати, вот у меня там девчонка Катя одна очень прорывается к Янине, посмотрела эфир, хотя она у меня в команде, она прорывается к Янине, потому что там готовый уже набор инструментов, как надо ехать. Но а в чем фишка, что, почему я говорю, что иди туда и даже там заплати деньги ей за это, потому что человек тебя поведет, это наставник, это уже готовый алгоритм. Если же вы пойдете в бесплатные методы, это тоже классно, но непроработанные вот эти страхи установки еще, они очень быстро у вас поднимут эти программы, если вы, например, когда ты делаешь один через бесплатные инструменты, ты очень много набиваешь шишек, и эти шишки начинают поднимать вам ваши старые программы страха, синдромы самозванца, это вот, вот непроработанные темы внутренние, и вы очень быстро на вот таких бесплатных методах, как бы, человек сливается, поэтому я всегда за то, что брать от пользы максимально от того, что сейчас предлагают. Поэтому этот момент тоже для себя уясните, и еще про ценность свою. Насколько важно себя ценить и брать лучшее обучение. Вот и Нина сейчас, да, для того, чтобы своей команде помогать, она вкладывает в свое развитие, она еще покупает курсы, Кажется, она уже лидер структуры, хороший, да, топ-лидер в сообществе, но тем не менее. То есть не жалейте в свое развитие вкладывать, вот, поэтому это очень важно. Да, сейчас мы с тобой еще перейдем, я перешла, правда, в другую комнату, потому что у меня там реально сверлят прям в стену. Вот, я думаю, здесь будет. Смотрите, ребят, я вам сейчас дам очень классные инструменты, которые помогают получать входящие заявки. Вот сейчас берем листик-ручку и начинаем писать. Первое, для того, чтобы вы, вам пришли люди в бизнес и вы начали, есть два способа подключения людей, я говорила об этом, да, это когда у вас есть входящий поток заявок и когда делается исходящий поток, то есть когда либо вы работаете с теплым списком, либо работаете с инстаграмом и с какими-то социальными сетями, инстаграм, фейсбук, контакт, без разницы, вы используете любые инструменты, которые вам привычные. И, соответственно, какие инструменты помогают получать заявки? Первое – это определение целевой аудитории и аватара клиента. То есть что это такое? Вы можете себе сейчас просто вот бегло, я вам сейчас говорю, записать, какие есть аудитории. То есть аудитории есть несколько. Это там мамы в декрете, это студенты, это предприниматели традиционного бизнеса, это сетевики. Вот это… Если мы берем… Если вы думаете, что есть аудитории инвестора… Это тоже, в принципе, есть аудитория такая, но, как правило, они относятся к какой-то из Это либо человек, допустим, в традиционном бизнесе находится и ушел в инвестиции, вот. ну, там, и параллельно может инвестировать, да, то есть, либо это, к примеру, мама в декрете, но она там параллельно там покупает какие-то монеты, еще чего-то. То есть, это сегмент определенный, это как сегмент сетевиков. Сетевики есть везде, они есть и в... У мам в декрете и среди наемных сотрудников, и среди студентов. Поэтому, то есть первое, вам нужно понять, какие есть виды аудитории. Это основное. Написать аватар клиента. Что такое аватар клиента? Есть понятие целевая аудитория, а есть понятие аватар клиента. И эти вещи нельзя совмещать. То есть ну, аудитория, так, к примеру, там, мама в декрете, а аватар-клиент клиента это мама с тремя детьми, которая осталась без работы, ей там 35 лет, и э, у нее нет денег, и она мечтает, чтобы заработать на няню. То есть это конкретный персонаж. Есть 22 вопроса, которые необходимо задать. Ну, к примеру, там, вы можете у себя записать, вы можете сами сейчас дома, это будет вам домашнее задание, прям сядьте и проработайте. Напишите, кто ваш портрет, ну, кто, кто ваш клиент, кто этот человек, который должен написать вам, «Оля, возьми меня в команду». Я знаю, что это криптовалюта, я знаю, что надо вкладывать, кто эти люди. Вот возьмите, пропишите. Многие на это забивают болт, ну честно говоря, то есть они не хотят вникать в это во все. Я буду постить, а там придет кто-то придет. И потом у людей мотивация пропадает, это вообще не работает, и пойду я, наверное, работать по тем методам, по которым работал раньше. Вот это вот страх новизны у вас откликается, да, то, что Оля говорила. Второе – это позиционирование. Угу. Есть три вида, как вы можете себя позиционировать. Что значит позиционирование? Первый, ну, Позиционирование есть в продажах, это то, что мы говорили, позиция жертвы, когда вы продаете, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, купи. Также есть позиционирование и в социальных сетях. Одно из позиционирований, это чаще всего его используют новички, оно называется, прям так и запишите, оно называется «маугли». Это когда вы рассказываете в своем блоге о тех вещах, которые сами пережили. То есть вы со своей аудиторией, как говорил Маугли, мы с тобой одной крови. Вот это оно, когда вы со своей аудиторией одной крови. Если вы там студент, к примеру, и хотите там себе в, ком в команду студентов, вот и пишите о том, как вы рубите бабло на парах. Да, как, допустим, у вас там э, получается с помощью там телефона зарабатывать себе на новый телефон, да, или вы знаете, что такое, как жить в общаге, когда мешают э, эти, э, как их назвать, ну, сожители в комнате в общежитии. сожить, ну да. То есть вы понимаете вот эту вот боль, потому что вы студент, или вы мама в декрете, к примеру, которая понимает, что такое там строить бизнес и воспитывать двоих детей, там и так далее. Вот это называется позиционирование. Вот выберите Напишите себе, вот как бы откликается ли вам вот это вот позиционирование маугли? Вот, когда вы можете писать об одном и том же. Если у вас нет опыта, это в принципе та позиция, с которой я рекомендую начать писать посты. Думайте всегда о том, что думает, о чем думает ваш клиент. Всегда. Клиент – это не только человек, который пришел и купил продукт. Клиент – это вообще это ваш потенциальный партнер, который приходит в команду и потом бизнес начинает вместе с вами строить. Это клиенты. В социальных сетях они все клиенты. Потенциальные кандидаты, называйте как хотите, новички, еще кто-то. То есть думайте, вы должны в голове у себя всегда держать мысли и фокус на болях вашей аудитории. Если боль, допустим, у мамы в декрете – это отсутствие свободного времени, начните писать у себя в постах о том, что вы нашли способ, как можно, не тратя большое количество времени, успевать делать бытовые дела дома, зарабатывать деньги через телефон, самореализовываться и, к примеру, там подключать там, партнеров и так далее. Ну, потом, третий, третий шаг – упаковка и контент, создание воронки вовлечения. Упаковка – это так, ваша визитная карточка, как выглядит ваша страница. Это ваша аватарка, ваше уникальное торговое предложение. Многие пишут вот там, где шапка профиля, она называется по-другому – Давай с тобой, короче, это, сделаем с одного доллара дом. Да, вот это вот успешный успех. Приходи mm -hmm. ко мне зарабатывать с компанией Века. Я заработал там, не знаю, миллионы долларов, обучаю там, ну или там, э, со мной успешные 800 людей. У каждого человека успешный успех, вот этот вот, он в голове свой. У кого-то успех – это просто, блин, уволиться с работы, для него это будет успех. А у кого-то успех – это дом на Пальма-де-Майорке, понимаете? Не пишите вот этих тупых фраз про успешный успех в шапке профиля. Это моя вам рекомендация. Mm -hmm. Подумайте, вот возьмите, за пример мою страницу. Вот у меня есть ник, да, где, ну, это шапка профиля, где я говорю о том, что запускаю сетевиков с нуля. То есть остался без наставника, да, или исправляю ошибки твоего наставника. Индивидуальный коучинг для сетевиков, то есть я веду людей, у тех людей, кто остался без наставника, кому нужны инструменты продвижения для себя и своей команды. То есть у меня сразу понятно, вот и вы подумайте над тем, чем вы можете быть полезным своей аудитории в шапке профиля, но не пишите, что вы партнер века, и вы зарабатываете деньги, и у вас там крипта, и вы там еще что-то, подумайте хорошо, что волнует вашу аудиторию. Вот. Создание воронки вовлечения – это то, как вы упаковываете свою страницу, и люди потом будут к вам переходить и, соответственно, с вами уже как-то взаимодействовать. Вот Это ваша визитная карточка. Дам рекомендацию всем, у кого на страницах маркетинги, компании, логотипы, картинки «Спаси и сохрани» или еще что-то или там видео с какими-то там мотивационными словами Джеки Чана, и вы все это у себя публикуете, то я настоятельно рекомендую удалить вообще полностью, почистить свой аккаунт. Вы делаете себя. Сетевой бизнес, я скоро напишу пост о том, как найти нишу в МЛМ Вот, в сетевом бизнесе приходят на людей, им пофигу, какая у вас компания. Если бы приходили на компанию, ключевым элементом была компания, то все бы мы с вами зарабатывали плюс-минус одинаковые деньги вот да. Да? лицом. То есть дальше. Контент-маркетинг – это то, о чем вы пишете. Вот эти вот посты. Я сегодня проснулась. Было потрясающее утро. Выпью я чая и пойду будет. Понимаете? Ну, кому это интересно? вот А если вы напишите, как вы с помощью телефона, допустим, обучили 700 мамочек зарабатывать деньги, да люди к вам пойдут. Для всего этого то есть, ну, изучайте материалы, которые так... помогают сейчас еще, и не, тут тут же скажу, очень интересная история, я тоже сейчас обучаюсь на одном из мощнейших курсов по тому, как себя предоставать в, в Инстаграм и развивать личный бренд, вот здесь, кстати, порекомендую о том, что так как я про психологию, да, сейчас топлю за психологию, то очень важно не только давать супер-мега-крутую всегда полезность, это круто, но еще очень важно писать о том, как вы прошли этот путь, переживания, как было страшно, какие вы страхи сейчас, Yeah. Awesome испытываете, как у вас были до этого страхи, вот это, знаете, вот эмоции, они цепляют круче всех, это как раз про то, что говорила Янина, портрет человека, вы обрисовываете, например, вот да, кто бы ко мне пришел, это девушка такая успешная, хочет развиваться, например, живет там с обеспеченным мужем, но хочет отдельно от него там стать э, лидером, ими иметь определенное, но какие у нее страхи, И вот она тоже про это пишет, да, а вдруг не получится, а вдруг муж там скажет, что ты какой-то ерундой занимаешься, например, как она это пережила, как она это прошла, и вот какая девушка по, по хэштегу там или как-то вот увидит через рекламу, неважно, просто попадется ваш пост, вылетел в топ, как вот Янина, она инструменты дает, как это делать. и человек читает и проживает эмоциями, блин, а я, у меня реально же так же, у меня что же реально, блин, там, я хочу не зависеть от мужа, а у меня что же тоже страшно, и все, и она цепляется и пишет вам. А как ты это сделал? То есть про страхи, про эмоциональные тоже обязательно написать психологию. Это называется такая штука, называется триггеры продаж. Это когда да. вы действительно вставляете в своих текстах, то есть вы пишете посты действительно как будто про вас. Ну вот поставьте там двойку. Кто э, читал когда-нибудь какие-то статьи, и вы понимаете, блин, ну как обо мне написано. Поставьте двоечку. Последнее, мы будем сейчас быстренько закругляться, потому что мы уже почти час работаем. Последнее – это трафик. Когда у вас уже все упаковано, у вас есть аудитория, вы знаете, на кого вы можете ориентироваться, как это все преподносить, как это продавать, вы можете настраивать трафик себе. То есть платную рекламу делать. Но есть как минимум 15 бесплатных способов, как продвигаться в Инстаграме. То есть есть, ну, у меня… В прошлом году, да, два года назад даже, когда я была в прошлой своей компании, я написала один единственный пост, проживая в чужой стране, я написала пост о том, как я за сутки заработала 400 долларов. С этого поста меня просто красиво сфоткали, я прочитала книжку, как продаются тексты. Вот, и ко мне пришло более 25 заявок с одного поста. Я за сутки заработала 3000 долларов, потому что там у нас ну, маркетинг был таким образом построен, что вы зарабатываете 50% начислений от, только от первой линии. Вот. И один пост. То есть как бы я купила книгу, пошла заплатила денег купила книгу опять и же это... да да и естественно имела с этого результат деньги это энергия и вот здесь мы такой сделаем итог этого всего а если денег нет вариант один возвращайтесь к тому что способу когда вы самостоятельно это все будете делать вот и, и искать и тратить на это время и результат будете растягивать или Допустим, как говорит один из таких мотивационных мотиваторов, если денег нет, ну, либо соглашайся с этим и живи с тем, что ты живешь, либо думай так, ну, то есть, как бы, если ты согласен с тем, что денег нет, ты говоришь вообще фразу, когда ты смотришь на какое-то предложение, блин, а, а, а денег нет, ну, денег. Сам ты согласен с тем уже, что, что денег нет. Ты а сам вот, себе если, внушил. Угу. Ты сам себе внушил, а если ты смотришь э, «я найду», да. там или еще что-то, тогда будет. И я знаю, что у Оли есть очень интересная вещь, о которой она сейчас, в принципе, расскажет по да, поводу денег. Да, тоже кратенько. Представляете, вот сейчас в телефоне смотрю, мне приходит, пишет товарищ, который находится с нами сейчас на вебинаре, он там обрисовал свою ситуацию, и как раз-таки он спросил, а что мне делать, если у меня нет денег? И я ему сказала, что после вебинара мы с вами свяжемся, но досмотрите до конца, потому что там будет как раз-таки ответы и подсказки. То есть Енина сказала, деньги это энергия и это реально так и есть то есть если э, вам не приходят деньги значит вы что делаете вы просто блокируете эту энергию вы ее закрываете и поэтому она не приходит и вот смотрите явный пример давайте возьмем наше сообщество кто-то говорит блин вот он там сейчас так круто зарабатывает у него там есть деньги а я сижу без денег такие люди точно есть в команде есть у, у нас люди у меня например очень часто кто-то зашел позже в программу или вообще не умеет там правильно распределять свои финансы, да, там заходить, просчитать в сообществе, куда, в какой проект проинвестировать, то есть такие иногда, кажется, нелепые ситуации, из-за чего я тоже начала это все изучать, думаю, блин, что происходит? Кто-то здесь круто зарабатывает, поставьте вот э, пятерочки, да, вот знакомые или нет, ты смотришь на кого-то, мы находимся в одном сообществе, у этого человека получается, а у меня или у моих людей у кого-то из них не получается, хотя мы делаем, ну, при прочих равных условиях мы все. Ну, плюс-минус одинаковое дело. Ну, да, да, да, да, либо, либо ко мне идут люди в команду, а вот туда не идут, и тут, если про деньги, то это тоже история, кстати те люди, у кого блокируются, и те э, блокираторы есть определенные денег, вот они заблокировали энергию, к ним и люди не пойдут в команду, у них будет все происходить, чтобы команда не росла, она разваливалась, там, то есть, любая ситуация может, вот э, все, что связано с нашим сообществом и с, с развитием тя как лидеров, это может просто тупо блокироваться, тем, что а, ты не принимаешь энергию и денег. А что сюда относится? Это, это различные установки, которые, например, да, э, можно у человека сидеть из серии, что я вообще недостойна денег, я недостойна больших денег, или деньги – это грязь, деньги – это зло, или м, там в детстве тебе внушили, что да, куда нам там до да богатых. То есть, ребят, вот, э, вот эти установки, которые сидят, это я называю блокираторы, они вам не дают развиваться даже просто как лидеру, чтобы вы понимали, потому что деньги – это база, это то, что мы закрываем основные потребности, то есть мы выживаем, ну, образно, да, сейчас это звучит благодаря деньгам, потому что мы кушаем, мы питаемся, мы свое здоровье поддерживаем благодаря а, вот этой энергии денег. И если же у вас а, не закрыты вот эти базовые а, моменты, то вам будет очень тяжело развиваться как лидеру, как личности. Поэтому... Что нужно здесь делать? Конечно же, нужно убирать эти блокираторы. Плюс еще, что может тормозить и зажимать вот этот поток? Это когда у вас вина есть, когда у вас есть зависть, обида, гордыня, то есть со всеми этими чувствами нужно работать, и это все будет тормозить вас в развитии. Также э, очень важно здесь понимать, когда я это все проанализировала со своей командой, и вот когда мы с Яниной в процессе, она там делала, э, помогала своим людям, создавала вот этот продукт, чтобы помогать развиваться в команде ребятам, мы поняли одну очень важную вещь, что если человек не прорабатывает тему денег и вот этих блокираторов не снимает, вину вот эту не убирает, вот эти моменты, да, ему очень тяжело, в принципе, двигаться дальше. И поэтому я вот как раз-таки для своих тариф. Ребята, и для, ну, кто в компании находится, я об этом уже во многие чаты писала, что я сейчас создала очень интересный интенсив, называется «Разблокируй свои деньги», и, в принципе, проработав его, очень много в жизни начнет меняться, не только в деньгах но и установки, там мы выгружаем 150 установок, я даю законы, по каким законам нужно принимать эти деньги, как нужно жить, вообще там 30 законов и 10 блокираторов, мы все это разбираем. И еще очень важный момент вот здесь, если вы, например, хотите, чтобы Янина помогла, или неважно, там, какой-то курс купить, но человек говорит, у меня нет денег, правильно, либо ты соглашаешься и ничего не делаешь, либо ты вспоминай про свою ценность, Просто во вселенную нужно подать вот этот запрос, что а дай, мне найди, дай мне возможность найти эти деньги на то, чтобы мне можно было купить этот курс, потому что именно там, ну или, не знаю, обучение, или там, неважно что, в себя вложить, то есть то, что вы делаете, эта ценность-то про вас больше идет, то есть вы себя не цените, когда э, говорите «у меня нет денег», денег нет, это вы просто блокировали эту энергию, вы уже, вот, вот она вот стоит, вот поток, а вы говорите, денег нет, оп, такую опустили дверь, короче, ну там закрыли, и все, ворота. День, как в смысле, вы, вы уберите, откройте это ворота, к вам пойдут деньги. С этим нужно поработать с мышлением, сначала, да, работаем с мышлением, и потом уже начинаем делать правильные практики. И честно говоря, если вы примените хотя бы базовые вещи, которые мы здесь говорили, там, закрыть глаза, поработать, плюс то, что говорил Янина, уже будет сдвиг. Но если вы человек, который цените себя понимаете, что хотите здесь и сейчас, то лучше начинать сразу же применять эти uh, моменты. И uh, у меня, кстати, ну, не знаю, можно будет написать мне в личку, я вам дам заполнить анкету, чтобы вы просто uh, предзапись на интенсив uh, знали, когда он будет, вдруг вам будет это интересно, и захотите поработать. Я думаю, что Енина будет не против, если обратятся с консультацией. Я думаю, то, что я знаю, что она дает консультацию ребятам, как вообще двигаться дальше и развиваться. Да, да, да, да. Я даю. У меня очень то много. Есть, ребят, то есть ты что... ребятам, кто тебе напишет, все-таки прям вот здесь на камеру обещаешь, да, да что консультацию да. первую водную проведешь? Да, проведу. У меня учеба... вчера как раз было три человека из лидерских чатов, кто ко мне пришел на консультацию и хотел аудит, аудит своих страниц, mm -hmm. а, кто а, реально хотел понять, почему не идут люди. И я сейчас с двумя из этих, ну, с этими людьми, короче, мы начинаем э, индивидуальный коучинг именно по сопровождению поведению социальных сетей для сетевиков. Вот, это именно те э, вещи, те моменты, это э, либо 30-дневное обучение, либо на полтора месяца это обучение идет, где мы пошагово э, разбираем все, э, все ваши, всю вашу страницу от и до, и после чего, там, спустя три там, недели, вы получите свои первые входящие заявки бесплатные, э, даже не без вливания денег в бюджет. Ну, то есть, вернее, в рекламу, вот. Вы можете, в принципе, выстроить себе таким образом воронку, что люди сами будут проситься к вам в команду. И вы за раз и навсегда забудете вот эту вот тему, писать списки там, знакомых, подключать рассылки различные, которые спамят от вашего имени по всем людям. Да, и как бы вот эта вот вещь. Становитесь адекватным сетевиком, становитесь предпринимателем. Все-таки сетевой бизнес – это MLM предпринимательство. Вот предпринимайте да. решения для того, чтобы вы первое развивались, вот, использовали новые инструменты, росли как личность, и, соответственно, если вам действительно нужна в этом плане помощь, и она необходима, давайте приходите, допустим, на наши консультации, я и Оля, мы делаем консультации, допустим, у нас есть получасовые, это диагностика, да. мы проблему. То есть, Оля, mm -hmm. с ее точки зрения, какие у вас блоки, у меня, допустим, почему к вам люди, к примеру, не приходят, не пишут вам на вашей странице, а вы там публикуете полгода посты. Вот. Мы это все разберем, что правильно, что неправильно, и потом начнем с вами именно взаимодействовать по блокам. И вы увидите, как через буквально 3-4 месяца, месяца вы станете совершенно другим человеком. Yeah. Плюс ко всему, у вас будет база материалов, что от Оли, что от меня, что давать своим людям. Конечно, и конечно. рано или поздно конечно. вы столкнетесь с такой темой, как вести своих людей. И когда к вам пришел человек и ноет, у меня ничего не получается, люди ко мне не идут, а там туда-сюда, вы можете его поддержать, потому что у вас психологические приемы есть, как да. человека поддержать. А что не так, а какие проблемы, позадавать ему конкретные вопросы. И у вас есть инструменты, с помощью которых человек будет развиваться. Вот. И когда у вас будет такое комбо, друзья мои, ну, вы перестанете раз и навсегда испытывать вот эту вот нужду в людях, вот, у вас люди в структурах начнут расти, потому что у многих из вас проблема большая одна, у вас люди не растут, да. вот. у многих из вас нету лидеров, вы сами на себе все тащите, понимаете, они не растут, почему? Инструментов нет, вы не даете людям инструменты, а все, допустим, имеют возможность сразу там вкинуть кучу денег там во что-то, дайте людям своим инструменты и они у вас пойдут за вами, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, welcome. Если нет, тогда мы закругляемся, потому что у меня уже должна быть консультация с человеком. Мы чуть-чуть вот. задержали. Да, да ребят, мы чуть -чуть всем задержались. Спасибо. Если нет вопросов, всем спасибо. И, и если будут к нам потом вопросы, пишите, мы обязательно все это разберем. И тему денег очень интересная в преддверии. Спасибо, девчата, отличная зарядка. Спасибо вам большое. Давайте дадим огонечка, сделаем взаимный обмен. Учимся отдавать, люди. Давайте, давайте. Будем, я вас буду приучать к тому, чтобы вы отдавали в, во Вселенную, не только Не только. отзывы. Отзывы пишем, нам и будет приятно, потому что действительно мы очень хотели вам реально помочь. Супер, шикарно, отлично. Прям пошумим, как говорит Дима про пошумим до Дима огня, да? Зарядка отличная, огонек пошел, все, благодарю, зарядка супер. Я прям <свист> очень рада, что вам понравилось. Если вам интересны такие темы, мы можем почаще проводить подобного рода мероприятия о инструментах, о проработках, о способах достижения и так далее. И так далее. Все. А, друзья мои, у меня еще к вам есть такая фишка. Для тех, кто был сегодня на зарядке, напишите мне в личку, вы получите от меня два очень таких интересных инструмента. Один из них называется «Гайд целей». Вот, это как вам правильно держать фокус. Это дам вам материалы, чтобы вы понимали, в каких сферах вы можете фокусироваться. И второе, это некоторым там, трем людям я подарю свой гайд продаж. Это как правильно выстраивать речь с человеком. Эта штука у меня платная, у меня люди ее обычно покупают. Трем первым написавшим я подарю э, гайд-продаж. Поэтому все, друзья, мы старались для вас. Спасибо вам огромное, всего хорошего. Всем до, до свидания. Да, пока.